Чистая вода – одна из самых значимых потребностей человечества, и те из нас, кто живет в городских районах, обычно получают воду из какой-либо централизованной общественной системы. Эксплуатация системы водоснабжения является одной из основных обязанностей, которая имеет последствия для здоровья и безопасности населения. В густонаселенных городских районах чистый и обильный запас воды является абсолютной необходимостью не только для питья, но и для санитарии и пожаротушения. И это не просто то, в чем мы так часто нуждаемся. Вода является постоянной необходимостью как днем, так и ночью, в выходные, в праздничные дни и в любое время между ними. Таким образом, задача найти достаточное количество воды, сделать ее безопасной в использовании, а затем надежно распределить ее среди клиентов системы практически без задержек. Это основная задача, требующая развитой инфраструктуры. И, вероятно, наиболее заметной частью общественной системы водоснабжения является прибодненный резервуар для хранения, также известный как водонапорная башня. Я Греди, и это практическая инженерия. by Bombas. More Допустим, вы являетесь владельцем городской системы водоснабжения Вы нашли источник воды в достаточном количестве для своих клиентов Вы нашли способ очистить эту воду, чтобы она была безопасна для их использования И теперь пришло время отправить воду в путь Есть несколько способов, которыми мы можем доставить воду из одного места в другое Один из них — просто отнести ее туда Будь то на спине животного, в грузовике или в бутылке в вашем рюкзаке Мы все равно физически постоянно носим воду Согласитесь, это не самый эффективный способ Первой инфраструктурой, предназначенной для транспортировки воды, был открытый канал. Будь то канава, канал или акведук, вода переносится самотеком, иногда на очень большие расстояния. Мы по-прежнему используем открытые каналы для подачи воды, для орошения и дренажа, но у них также есть некоторые недостатки. Вода подвергается загрязнению и заражению. Каналы разделяют сушу и затрудняют переходы. И в воде обязательно требуется перепад высоты, чтобы стекать в нижележащие районы, Последний пункт является большим недостатком, особенно если вы пытаетесь доставить воду в район с холмами или горами. Таким образом, большинство общественных систем водоснабжения сегодня полагаются на распределительные трубы. Мы просто закрываем один конец трубы, и это позволяет нам использовать давление для перемещения жидкости туда, куда нам нужно ее направить. Точно так же, как электроны в проводе текут от высокого напряжения к низкому, жидкость в трубе будет течь от более высокого давления к низкому. Таким образом, если вы повысите давление на одном конце трубы, вы сможете направить свою чистую воду в любое место, куда захотите. И как же вы повысите давление воды? Насосом! Насос — это устройство, которое перемещает жидкости В некоторых случаях насос буквально поднимает жидкость на огромную высоту Но в большинстве случаев насос передает энергию жидкости, повышая ее давление а насосы, особенно такого размера, как те, что обслуживают целые города, стоят дорого Итак, если перед вами стоит задача выбрать размер насоса, который вам нужен для вашей системы городского водоснабжения Что вы сделаете? Возможно, вы измерите количество воды, которое город использует в определенный день И выберите насос, который может соответствовать этому расходу Давайте посмотрим, что у вас получится В вашем городе сейчас полночь, и большинство ваших потребителей спят Помимо промышленных потребителей, которые работают 24 на 7, потребности в воде минимальны и у нашего насоса нет проблем с их удовлетворением. Но около пяти утра начинают работать автоматические накачивающие системы. Около 6 утра люди начинают просыпаться, принимать душ, чистить зубы, готовить завтрак. Все это требует воды. И вы даже глазом моргнуть не успеете, как потребность в воде превысит мощность вашего насоса. Почти сразу же ваш новый насос провалит свою задачу по обеспечению водой вашей системы, потому что он был рассчитан только на средний расход. Потребность в воде в крупных городских районах может значительно варьироваться в течение обычного дня. При этом пиковая почасовая потребность, обычно утром или вечером, иногда в пять раз превышает среднюю суточную потребность. Итак, если вы попытаетесь удовлетворить потребности вашего клиента в воде, используя только насосы, вместо одного вам может потребоваться целых пять насосов, или один объект. Огромный, который будет работать за пятерых. И это не все. Вам придется постоянно включать и выключать насосы, чтобы удовлетворить изменяющийся спрос, увеличивая износ вашего оборудования. И вот тут на помощь приходит хранилище. Давайте добавим в систему водонаборную башню и повторим этот эксперимент еще раз. Сейчас полночь, и спрос невелик, но ваш насос работает на полную мощность. Вместо того, чтобы течь клиентам, вода течет в вашу водонапорную башню, медленно, но верно, заполняя резервуар. Когда наступает утро, и спрос начинает расти, ваш насос продолжает работать. Он не в состоянии удовлетворить спрос сам по себе, но запасенная вода в резервуаре компенсирует разницу. Все ваши клиенты получают необходимую им воду. Когда люди начинают свой день, спрос снова падает ниже среднего. Но насос продолжает работать, постепенно восполняя запас воды в резервуаре. Спрос снова начинает расти, когда жители города начинают готовить ужин, принимать ванны и поливать растения. Все это дополнительное потребление воды снова опорожняет резервуар, прежде чем большинство людей ложатся спать. И цикл начинается снова. Довольно легко увидеть, как башня делает вашу систему водоснабжения более эффективной. Это сглаживает рост и спад спроса на воду не только на ваших насосах, но и на всей вашей инфраструктуре, расположенной выше по течению, включая станцию очистки и систему подачи сырой воды. Без хранилища все эти объекты должны были бы быть рассчитаны на пиковый спрос, что увеличило бы их стоимость. При достаточном объеме хранилища, насосы и другая инфраструктура могут быть рассчитаны на средние потребности, что экономит не только затраты, но и облегчает работу. Иногда эти подъемы и спады предсказуемы, но иногда это не так. Некоторые из самых больших потребностей в воде в городских районах связаны с пожарами. Без сил пожаротушения и достаточного количества воды для их снабжения, пожары могут выйти из-под контроля в густонаселенных городских районах. На самом деле, многие из самых смертоносных бедствий в истории это городские пожары до появления современных систем водоснабжения. В настоящее время в большинстве муниципалитетов и строительных нормах установлены минимальные требования к количеству воды, а наличие запасенной и готовой воды, как в водонапорной башне, Имеет большое значение для способности реагировать на чрезвычайную ситуацию. Вы можете сказать: завязывай Грейди, в этом нет ничего нового. Хранение это извечное решение любой проблемы, когда предложение не соответствует спросу. И да, возможно, в хранении воды в большом резервуаре нет ничего удивительного. Но водонапорные башни это не просто большие резервуары, это большие резервуары, приподнятые над землей. А все потому, что водонапорные башни не просто хранят воду, они также хранят энергию. Системы распределения воды полагается на давление, чтобы доставить воду туда, куда она направляется. Если если вы принимали душ с низким напором воды, вы знаете, как это чертовски неприятно, потому что она еле течет. Повышение давления в системе водоснабжения также важно для общественного здравоохранения. Без достаточного давления в трубах, загрязняющие вещества могут попасть в систему через краны или небольшие утечки. Большинство систем водоснабжения получает давление от насосов, и для поддержания этого давления требуется много энергии. Таким образом, важно иметь возможность хранить не только саму воду, но и энергию, которая была передана ей насосами. В некоторых районах, где стоимость электричества варьируется в зависимости от спроса, вы можете запускать насосы только ночью, когда электричество дешево, чтобы заполнить вашу водонапорную башню. Затем отключить насосы в течение дня, когда электричество стоит дороже, позволяя только башне контролировать давление в системе и обслуживать ваших клиентов. Хранение электроэнергии таким способом также осуществляется в большем масштабе, чтобы повысить надежность электросети, но это тема для другого видео. Повышенное хранение также полезно во время отключения электроэнергии, так как система остается под давлением даже тогда, когда насосы не работают. Но как вы Высоко нужно поднять башню. Надеюсь, вы помните, что давление внутри резервуара зависит от глубины. Чем глубже вы погружаетесь, тем сильнее давление. Точно так же, как в бассейне или в океане, система распределения воды имеет такое же соотношение между глубиной и давлением. Просто так получилось, что оно заключено в куче труб. Итак, постарайтесь представить систему распределения воды как виртуальный океан, в котором мы все живем. А поверхность воды в башнях на возвышенности представляет собой поверхность виртуального океана. Представляя систему водоснабжения таким образом, легко увидеть проблему доставки воды потребителям при правильном давлении. Если бы наши города были плоскими, то проблем бы не было. Все здания будут располагаться на одной и той же глубине в Виртуальном океане. Но большая часть районов имеет некоторый топографический рельеф. Клиенты на низких высотах находятся на дне Виртуального океана, где давление может быть слишком высоким. Вы можете подумать, что это хорошо, но водопроводные трубы и приборы рассчитаны только на определенные давления, поэтому превышение этих значений может привести к серьезным повреждениям. Тогда здания на низких высотах будут оборудованы специальными клапанами для снижения давления. Клиенты на больших высотах будут находиться вблизи поверхности виртуального океана с очень низким давлением воды. Как я уже говорил, это может не только расстраивать, но и приводить к загрязнению системы. Чтобы решить эту проблему, многие крупные города поддерживают отдельные распределительные системы, называемые зонами давления, каждая из которых имеет свою собственную водонапорную башню для обслуживания клиентов на разных высотах в пределах города. Но что произойдет, если вам нужно обслужить клиентов на разных высотах в одном и том же месте? Высокие здания, такие как небоскребы, могут иметь достаточное давление воды на нижних этажах, в то время как верхние этажи могут подниматься близко к поверхности или даже над виртуальным океаном, в системе распределения воды Таким образом, вместо того, чтобы полагаться на давление городской воды большинство высотных зданий используют свои собственные насосы для подачи воды на верхние этажи А в некоторых городах, таких как Нью-Йорк даже требуется, чтобы в каждом здании был собственный резервуар для хранения на верхних этажах Не в каждом городе используются водонапорные башни У некоторых весь запас воды находится на возвышенности что сводит к минимальной необходимости добавлять давление в систему А иногда все-таки имеет смысл полагаться только на насосы В конце концов, водонапорные башни не дешевые они занимают довольно много места и могут позволить воде застояться, если она недостаточно циркулирует. Но в случае с общественным водоснабжением надежность имеет ключевое значение. Прошло не так много времени с тех пор, когда гроза вырубала автоматику. Поэтому приподнятые резервуары для хранения в той или иной форме определенно останутся с нами. Спасибо, что посмотрели и дайте мне знать, что вы думаете. Переведено и озвучено по версии Авангард.